Всем привет! Сейчас мы будем с вами готовить овощную рагу под названием Сабджи. Для этого нам понадобится картофель, фасоль стручковая, сыр панир, лук, помидоры, чеснок, масло сливочное, соль, зелень, куркума, зира, кориандр, семя горчицы, перец черный, корица, перец чили, мускатный орех, молотая гвоздика кардамон. Сейчас мы будем обжаривать с вами сыр. Аккуратненько перемешиваем сыр. Вот сыр у нас чуть-чуть желтенький стал. Теперь мы его выкладываем на тарелку отдельно. Далее обжариваем лук до золотистого цвета. Затем добавляем помидоры, измельченные в блендере. Можно добавить томатную пасту вместо помидор. Затем добавляем специи. Все это перемешиваем. Вот перемешали, тушим несколько минут, это минутки три где-то. Далее мы добавляем картофель, фасоль стручковую. Перемешиваем. И готовим до готовности картофель. Вот, через 25 минут наше блюдо почти готово. Теперь добавляем в него наш обжаренный сыр. Перемешиваем. Перемешали все. Несколько минуток готовим. Это минутки 3 примерно. Наши сабджи готовы. Приятного аппетита!